А грамотные учителя всегда нужны, в любой стране, в любое время. Елена Федоровна Бехтенова из Новосибирска является ярким примером педагога, который сочетает в себе высокий профессионализм и душевность. Елена Федоровна, поедете в Польшу, заезжайте к нам, проезд оплачу картошкой.